Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алсу Сангатулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников автомобильного завода КАМАЗ с юбилеем. Казанский федеральный университет стал площадкой проведения фестиваля «Вместе медиа при Волжье». Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в общем собрании отделения социально-экономических наук Академии наук Республики Татарстан. На повестке дня стоял вопрос о выборах действительных членов и членов корреспондентов Академии наук Республики Татарстан. А теперь к другим новостям. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественном митинге рабочих автомобильного завода «КамАЗ» в рамках празднования 50-летия предприятия. Все подробности далее. 2019 год юбилейный не только для Казанского федерального университета, но и для крупнейшего автогиганта России КАМАЗа. 13 декабря КАМАЗ отметил свой 50-летний рубеж. Особую значимость юбилея КАМАЗа привнес визит президента России Владимира Путина в набережные Челны. Пребывание Путина в Челнах началось с экскурсии по заводам КАМАЗа. У вас есть очень хороший педагогический институт. Он, он реально хороший на такого общенационального качества, уровня качества. Во-вторых, у вас э, по поводу инженерных э, есть, по-моему, два филиала, минимум. Это Казанский, или сейчас называется, Приволжский, Федеральный университет, и э, Институт исследовательский имени Туполева. Угу. И то, и другое, это очень хорошее учебное заведение. Не знаю, какой из них, по-моему, оба вот этих технических, они оба сотрудничают с КамАЗом, в общем, сотрудничают хорошо. Э, разработки совместные высокотехнологичная разработка, нужная для предприятия а вообще для страны. В 1980 году на базе общетехнического факультета Казанского инженерно-строительного института был основан Камский политехнический институт. После распада СССР в 90-е он стал уже Камской государственной инженерно-экономической академией и в 2013 году вошел в состав КФУ. Мы очень много работаем с КАМАЗом. Это и подготовка инженерных кадров. Каждый год больше 100 студентов остается на КАМАЗе, после окончания нашего института. Более того, значит, мы с 14 -го года осуществляем так называемые цельвы программы. Это когда студенты после второго курса отбираются КАМАЗом для себя, и 34-й курс они учатся параллельно. Учится у нас полдня и полдня работает в Напомним, что Казанский университет совместно с автогигантом разработал беспилотный грузовик, который во время открытия Крымского моста проехал по абсолютно новому сооружению, связавшему полуостров с Краснодарским краем. Мы создаем беспилотный КАМАЗ для логистических перевозок, для карьерных перевозок. Спасибо КАМАЗу, что он эти работы нам дает, и здесь очень хорошее сотрудничество у нас, Почему? потому что мы занимаемся еще и своим делом основным, это обучение кадров, подготовка специалистов, потому что главная задача, которая стоит, это создать работоспособный коллектив на КАМАЗе, который мог бы решать задачи к построению вот таких систем. Они сейчас их могут делать и создают. В конце 2018 года состоялось открытие совместного с КАМАЗом инжинирингового центра на базе Инженерного института КФУ. Теперь получается, что даже виртуальные проектирования, которые мы сегодня используем, там все современные прикладные пакеты расчетов, виртуальных испытаний, это все переходит в область науки. Потому что процессы настолько сложные считают. И вот когда...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 Здесь вместо Казанского университета меня радует, что они развернулись и пошли в сторону более тесных контактов с промышленностью. Валерия Муратова, Универньюз. С 13 по 15 декабря в Казани проходил фестиваль для студентов и действующих журналистов вместе в Медиа Приволжье. Трехдневная программа была насыщена мастер-классами и обсуждением конкурсных работ региональных журналистов. Подробности смотрите в нашем сюжете. «Вместе. Медиа» — это ежегодная серия фестивалей во всех федеральных округах с заключительным праздником в Москве. Он открыт для всех участников медиа-сообщества, которых волнует будущее индустрии. В казанской сессии проекта в этом году выступили такие эксперты, как главный редактор Мела Надежда Попудогла, главный редактор Индекс Ксения Лукичева и специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов. Я не уверен... А... Что, журналистика, что журналистское образование, оно дает тебе какие-то профессиональные навыки в первую очередь, оно, наверное, дает какой-то круг общения. Многие те, с кем ты учишься, продолжат заниматься этой профессией, вы так или иначе будете сталкиваться с друг с другом, конкурировать друг с другом. А, или делать какие-то совместные проекты. Мастер-классы и лекции фестиваля, проходившие в Точке Кипения, Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ дали возможность разобраться с насущными рабочими вопросами. Например, как и где сегодня стоит искать новости, каким образом собрать красивую информативную историю на любую тему и как продвигать свои материалы в социальных сетях. Кроме того, на фестивале было время для публичного обсуждения важных для журналиста этических и профессиональных вопросов, которые постоянно подбрасывают жизнь. Здесь люди могли не только послушать других, но и найти единомышленников, а также понять, зачем вообще нужно заниматься журналистикой? В журналистику не стоит идти, наверное, тем, кто хочет э, стать знаменитым, а, хочет, чтобы его узнавали на улице, наверное, это не та профессия, которая позволяет а, позволяет стать известным, знаменитым. А те те какие-то люди, которых мы можем узнать на улице, там Андрей Малахов, а, кто-то еще, они очень долго, а, крепотливо к этому шли и оставляя, оставляя по, позади десятки конкурентов а... Иногда даже более талантливых, которых, которых мы не знаем или которые работают за кадром Студенты смогли встретиться на фестивале с известными журналистами и ведущими, послушать их и расспросить о профессиональных приемах Мне понравились а, работы, достаточно большое количество а, Больше всего, конечно, радует то, что классические СМИ, большие издания, редакции, вся вот профессиональная журналистская деятельность Обращает отдельное внимание на социальные сети и старается переупаковывать, адаптировать кон контент под пользователей в соци в социальных сетях. Старается разговаривать на том языке, на котором пользователи в социальных сетях разговаривают, и теми форматами, которые пользуются спросом, а, вовлекают аудиторию социальных сетей. Это очень радует. На церемонии награждения были названы и разобраны лучшие работы приволжских региональных конкурсов «Вместе медиа-радио» и «Вместе медиа-онлайн» сезона 2019-2020 годов. Такие форумы, как «Вместе медиа», они полезны тем, что а, человек может вырваться из привычной среды, посмотреть на опыт других людей, не только на опыт, там, не знаю, людей из Москвы, но и на опыт своих коллег из других регионов. Это возможность почерпнуть у них какие-то идеи, заимствовать у них какие-то форматы. Это всегда, собственно, интересно вот, наличием какого-то свежего взгляда, возможности посмотреть на свою работу под другим углом, сравнить себя с... А другими изданиями регионами. Камиль Гемоздинов, Леонардо Влетяров, Виолетта Басова, Универньюз. Свои актерские способности продемонстрировал студенческий театр Триумф Института психологии и образования в КФУ в своих новых постановках. Подробности смотрите в сюжете. 14 декабря студенческий театр Института психологии и образования КФУ «Триумф» представил спектакли по мотивам сказки «Золушка» и повести «Приключения Тома Сойера» для маленьких актеров детского театра «Радуга». Этот спектакль студенты специально готовили для детей, для юных актеров, которые занимаются в детском театре Казанского федерального университета «Радуга». Это своеобразная эстафетная палочка, наставничество, то есть желание показать, вот в чем заключается актерская игра» как нужно подходить к своей роли. То есть это очень удачное сочетание, когда два театра в нашем институте психологии и образования живут и дополняют друг друга. Ребята самостоятельно написали сценарий. На постановку спектакля ушло около месяца. На протяжении трех недель мы оставались каждый день после пар и репетировали. И надеюсь, что всем понравилось. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс.